Доброе утро, друзья Кому добрый день Красиво, правда? Хочу поделиться жизнью сетевика Я занимаюсь сетевым маркетингом Работаю в компании Jeunesse Global И хочу рассказать Как проходит мой день как начинается утро. Я просыпаюсь рано утром в 6 часов утра, читаю книги по саморазвитию, по сетевому маркетингу. Затем в 7 часов прихожу на такой вот пляж, делаю зарядку, дышу свежим воздухом, принимаю солнечные ванны, дышу морским свежим воздухом, наслаждаюсь жизнью. А мне э, компания выплачивает деньги в бэк-офис за ту работу, которую я проделал немного ранее. В бизнесе я работаю третий год и уже имею достаточно серьезный пассивный доход. Понимаете, как это, что это? За вашу работу, которую вы проделали когда-то, вам компания будет платить деньги. Я пришел в компанию, разобрался с системой работы, с маркетинг-планом и начал работать. На сегодняшний день я свободный человек, я живу свободной жизнью, путешествую по миру. И я могу уехать в любую точку мира, а мой бизнес будет работать. Что я делаю? Я пользуюсь продукцией компании сам, потому что она очень классная. Она мне вся нравится продукция, вся линейка продукции. Я немного продаю продукцию, так как у меня люди сами просят. Сегодня пришел вот утром, например, на пляж. И подходит девушка одна, пришла выгуливать собачку. Мы познакомились с ней. Она оказалась косметолог. Я говорю, вы на пляже часто бываете? Она сама из Ялты. Она говорит, понимаете, у меня времени очень мало. Я с утра до ночи на работе, и у меня не получается часто выгуливать собачку. Я, естественно, не мог не поделиться с ней информацией. Она сказала, мне очень нужен дополнительный доход, и меня интересует свободное время, чтобы быть свободным человеком, не ходить на работу. Итак, повторюсь, первое, я пользуюсь продуктом сам, немного продаю, когда люди у меня просят. И третье, набираю в команду людей, которые делают то же самое. Пользуются продуктом, сами получают свои классные презентации, немного продают в розницу и набирают в команду своих людей. И дальше задача, чтобы получать пассивный доход, нужно просто научить своих людей в своей команде, чтобы они делали то же самое. Пользовались продуктами, немного продавали в розницу, тот, кто умеет это делать, и набирать в команду людей, которые будут каждый пользоваться продуктом. Из-за этого товарооборота от каждого человека вам компания будет платить деньги. И вы сможете, вот как и мы, путешествовать по всему миру. Сетевик – это э, такой бизнес, это такая профессия новая. Не нужно ходить, бегать с продуктами, продавать их, приставать к людям. А нужно просто путешествовать по миру, быть в разных странах мира и продавать стиль жизни и возможность заработка. Вот и все. Такая вот жизнь сетевика. Сейчас, естественно, мы пойдем на завтрак. После завтрака мы зайдем в свой бэк-офис, зайдем в свою систему для работы. Пригласим несколько человек на прямую презентацию в интернете. Они ее посмотрят. Кстати, людей можно предлагать с любой точки мира. Неважно, вы из Украины, из России, Армении, Грузии, Казахстана. Можно людей приглашать любой точки мира. У нас есть партнеры в 42 странах мира. И из Америки, и со всей Европы, страны СНГ, Австралия, Израиль, Южная Корея. Очень много партнеров. Пригласим, люди посмотрят презентацию. Кто захочет купить продукт, естественно, он купит продукт. Компания может сделать доставку в ту страну, где он находится. Если человек захочет зарегистрироваться и начать зарабатывать деньги и путешествовать по миру, как мы, мы его поможем зарегистрировать. Научим, Покажем, И человек будет получать пассивный, очень достойный доход. И я желаю вам удачи, кто смотрит это видео. Может, случайный человек зашел на мой канал. Первое, это вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И если вас заинтересовала такая свободная жизнь, и вы хотите путешествовать по миру, как и мы, милости просим, обращайтесь. Есть наши контакты, Skype, вайбер, ватсап. В социальных сетях мы открытые люди. Дадим информацию, покажем, расскажем. Если вам это не нужно, если вы достаточно зарабатываете деньги, вы можете просто пользоваться продуктом и продлить свою жизнь. Потому что что еще может быть актуальным сейчас здоровье, либо продление вашей жизни? Ничего, только здоровье и все. Так что желаю вам удачи, хорошего дня, отличного настроения и вот таких краевидов. Всем пока!